Вот они, боты на выставке. Нагоняют, чтобы они делали массовку, делая вид, что они клиенты, Раздают им визитки. Делают вид, что это делегация. Потом они рассасываются, ходят, раздают визитки. Даже выдаются деньги на покупку образцов. А это, в принципе, просто фотоотчет для агента, который их нанимал, что они были на месте. Не более того. Видите, вот, вот сами агенты. Агенты агентов, скажем так. Здесь очень такая иерархия идет. Все, сейчас свернут, пойдут. Видите, А вот и китайцев подвезли на шоу. Идет раздача бейджиков. О чем я и говорил. Просто раньше я их не видел. Видишь? Вот еще нагнали народ на две выставки.